Всем привет, ребят! Сегодня опять с Женей проверяем новую прошивочку на его 1.8 на ручке. Немножко там поправил некие параметры с противотолчковой вот этой системой, алгоритмами и всем остальным. То, что там некоторые говорили, что что-то разгоняется плохо. После скольки-то это там что-то такое типа было. После 140, говорят. Да, после 140. Бежит, до, говорят, плохо, до, плохо разгоняется. До 180. Но сейчас вот залили. Сегодня у нас 4 октября. Залили немножко поправленную. И при помощи Куджедая локи собираем. Вот выехали сейчас на кольцевую, по городу проехали и выехали на кольцевую как раз проверить вот эти вещи, как что замедляется там, не замедляется или что-то не хватает. В принципе как бы все нормально, у нас нормальные по скорости. Вот мешают все эти машины. Ну и сейчас обратно поедем уже через Лахту, проверим другие режимы. Таких толчков, пинков, по крайней мере, мы не заметили. Это уже... Гладкая. Да, покажи, гладкая. Да. Женя уже не первый месяц ездит, мы там по мелочи чуть-чуть дорабатываем, совсем по чуть-чуть. И в основном проверяем это все на выявление каких-то непоняток, ну, чтобы не было косячков каких-то вылезших со временем. И получилось, что мы летом это все откатывали вот этих жарких режимах, чтобы проверить на детоны, потому что воздух горячий. Ну и сейчас уже осень, а проверить, вот когда попрохладнее стало. Тоже будут ли какие-то косяки, не будет. Ну, я думаю, что все будет гладко. По крайней мере, на данный момент ничего не вылазит. Единственное, вот эти доработки у нас ведутся в плане вот этой дошлифовки, чтобы прям вообще все изъяны причесать, грубо говоря, и шлифануть. Ну, логи соберу, посмотрю, что там еще будет по логам. Мне некие параметры интересуют. И проанализирую уже дома. Ну, сейчас мы съедем, я думаю, еще прокатимся через Лахту. Там еще поснимаем. Ну, вот, уже едем. с када съехали. Сейчас проедем через Лахту, через Ольги здесь и посмотрим как оно здесь особо не погонять здесь везде камеры на Тут вообще жестко что-то с камерами стало тут вообще вон на 40 пешеходный переход и камера висят так в принципе ни тычков каких-то я ничего не замечаю ускорение кстати очень равномерно не знаю что там кому-то не понравилось оно прям очень линейное такое ровненько всего разгоняется Погонять как бы с места она тоже нормально. Но если гонять с места, то надо ЕСП отрубать, иначе он не дает. В общем, как-то так. Сейчас еще попозже поснимаем. Ну вот мы уже в центра здесь, нашей этой большой кукурузин газпромовской. Все строит, строит, что-то не достроить никак. Ну, в принципе, здесь в таком городском режиме едем, тоже никаких проблем не возникает. Опять же, Женя подметил, что можно на пятый, прям как на автомате ехать. Ешь себе на пятый, надо ускориться Нажал, она ускоряется, не дергает Ничего, причем с небольшой скоростью Как бы нет ну, проблем Да, пускай не так резко, но ну... Но ускоряется Да, но ускоряется, при этом. по крайней мере Да, высоченное здание, конечно Ну, как-то вот так вот Ну, соответственно Женя проверит все а Потом расскажет мне Что и как И, соответственно что там дальше если будет нормально все я думаю что скоро будем делать релиз прошивки потому что в принципе я никаких проблем не вижу на данный момент ну плюс еще скину ребята тоже испытывают в других регионах посмотрят что и как ну Ребят, не забываем ходить под видео, там ссылочки на драйв ВКонтакте, основная у меня группа ВКонтакте, туда все выкладываю. Ну и не забываем подписываться, жать колокола и смотреть другие видосы. Всем пока и до новых встреч!